Друзья, сегодня продолжим рисовать систему голосования. Опять же хочу напомнить, что это видео не ради нарисовать систему голосования, а ради того, чтобы показать, как трансформируется проект. Ну, я думаю, что вы и так все поймете. Итак, система голосования. Простых два объекта в базе данных. Голосование, название и, собственно говоря, ответы для этого голосования. Делаем начиная с самого консольного приложения в виде тестов, трансформируем по-разному. Для того, чтобы это начало работать уже как бы в той концепции, которая нам нужна в частности, это Blazer, это Backend, это Frontend. И, в общем-то, приступим к разработке. Я набросал некоторую форму, чтобы можно было сэкономить время по части того, чтобы не рисовать дизайн, потому что дизайн у каждого свой, а художника может убедить каждый. Поэтому нарисовал то, что нарисовал, давайте посмотрим, что из этого, собственно говоря, можно сделать и как это, как это сказать да добавить интерактивности при помощи blazor в прошлом видео мы подключали вот на эту страницу blazor и надо сказать что я не заметил одну штуку и только заметил ее сейчас вот это вот Bla Base хрев она должна быть вот здесь Но ну, не больше и не меньше иначе у вас не заработает это все Uh, так, ну а теперь, собственно говоря, переключаемся на форму. А, ну перед тем, как начать, давайте я помню в очередной раз, что для того, чтобы не пропустить видео, нужно подписаться на канал. Ну а дальше вы знаете и поехали. Ну что ж, для начала давайте посмотрим, что я тут нарисовал, не скажу, что я прям гений дизайна, но тем не менее. Смотрите, я подготовил такую картинку, где у меня будет показываться уже сформированный э, пол, то есть голосование, и картинку, которая будет формировать как раз это самое голосование. В это поле я буду заводить текст вопроса, ну или текст темы, которая будет обсуждаться. По нажатию на этой кнопочки появится вот эта вот штука, в которой можно будет ввести текст ответа. Здесь наверняка будет что нибудь крестик, если я, допустим, много раз натыкаю на эту кнопку. Мне должно появиться, соответственно, много. И по нажатию на этой кнопке у меня будет валидироваться каждая из добавленных, собственно говоря, ответов на этот вариант вопроса и соответственно сам вопрос который будет там на длину проверяться, может быть еще там какие-то штуки, там не знаю минимально-максимально, там вообще на заполненность в общем-то суть сводится к тому, что вот это вот все давайте я выберу другой цвет ну например синий, вот это вот все у меня будет один control, который будет рисоваться на вот этой странице которая называется create ну и, собственно, вот это вот, естественно, я удалю, и давайте покажу, как это примерно выглядит сейчас. То есть вот э, компонент, я предлагаю сразу его переназвать, давайте назовем его сразу. Ну, по образу и подобию я делаю таким образом, э, что называю компонент, в данном случае это будет пол create. И э, в суффикс будет компонент, чтобы как бы было понятно, что это компоненты. Их легко и просто отличать э, при разработке, э, когда делается разде... она, разметка. Так, Ocreate. Вот он этот компонент. Ну и еще я все-таки... Давайте я удалю вот эту штуку и, собственно, вот этот, путь СС пока останется, разметка стиля. Да? Ладно, может быть, что-нибудь кастомное будет. Вот, и все-таки я применю в этот модели наследование, от э, собственно, как называется, от behind в общем-то. В этом смысле мне удобней, а вы, при, ну, как, как хотите, так и поступайте. Я напишу по Create. Модуль, пусть вот так вот называется. Теперь мне нужно создать этот файл. Я его создам пол create component .razor .cs. Вот и собственно вот так вот я его назову, чтобы собственно было понятно. Ну единственное, что мне нужно наследоваться от component base. Вот, и теперь эта штука будет э, работать как раньше, без каких-либо изменений. И здесь я могу уже писать разметку, которую на самом деле хочу вот отсюда вот так вот. Давайте заберем вот это вот все, Ctrl-X, например, да? это поднимем наверх. И теперь э, вот здесь я могу вставить ту самую разметку. Ну да, естественно, здесь мы будем создание, пусть будет какой-нибудь, нет, все-таки по-русски напишем создание голосования. Вот. А здесь предварительно посмотрим. Ну, пока вот так вот дальше будем посмотреть. Давайте проверим, что это все работает. Запустим еще разочек. Так, мы должны попасть туда же. Ну, в общем-то, вот ничего не изменилось. Уже Razer отрендерил, собственно говоря, компоненты. И надо сказать, что мне нужна какая-то валидация, как я говорил в предыдущем видео, где будет отображаться какой-то текст. Ну, в данном случае я поступлю, наверное, простым путем. Так, ну, давайте для начала я, наверное, обновлю систему Bootstrap, потому что посвежее фреймворк, он как бы посвежее, да? Здесь 5.1, хотя нет, на, на достаточно свежее. Ладно, пусть пока остается. В общем, с чего требуется начать? Ну, для начала давайте сделаем следующее. Во-первых, мне нужно создать view ViewModel, который будет сюда попадать, то есть я вот сюда пойду. model, который будет наполняться, да? то есть я буду принимать текстовое сообщение какое-то в виде заголовка. И набор текстов, которые будут комментариями. То есть не комментариями, а вариантами ответов на это голосование. Ну, давайте я, наверное, остановлю видео, накидаю модель и покажу, что я сделал. Итак, друзья, что я сделал? Я вот этот вот модель, которая код behind компонента. Я накидал два свойства, которые question, text и answers. Это причем набор, изначально они пустые. И сделал такое некоторое. Ну, валидацию, да, что когда у меня система будет валидная, только тогда можно будет нажать «Сохранить». Собственно говоря, здесь идет проверка на то, что у меня заведен какой-то текст, что вот длина больше нуля, ну и количество ответов, собственно говоря, больше нуля, хотя здесь еще нужно проверить, чтобы ансверы были тоже не равны нулю, то есть это я чуть попозже сделаю. Это первый вариант, вот, собственно говоря, реализации этого функционала. Второй вариант – это если вы создадите новый модель, новый класс, в который перенесете вот эти два, собственно говоря, свойства, и на этот класс нацепите какую-нибудь валидацию, например, там Fluent Validation, или, ну, в общем, неважно, каким способом вы сделаете валидацию, в общем, если вы это вынести в отдельный класс. Теоретически можно сделать и так, и так, но когда большой сложный класс, то теоретически проще было бы это все-таки сделать в отдельный класс, я этого делать не буду, но вам рекомендую это делать, потому что тогда и валидировать проще, и юнит-тесты, если вы их, конечно, пишете, а я настоятельно рекомендую их писать, будет писать проще. Ну и э, так как у меня простая модель, я не вижу смысла пока с этим заморачиваться. Теоретически я могу вынести в отдельный файл вот этот вот input model, который будет э, мержиться. Ну, я, наверное, даже... Не буду дальше на этом, на этом заострять внимание, но, тем не менее, смотрите, здесь подход очень простой. У нас, э, так или иначе, весь функционал будет построен вокруг вот этого вот PostCreateModel. Э, ой, PostCreateModel, прошу прощения. Вот И поэтому все манипуляции, которые мы будем делать, они будут отражаться здесь. То есть добавить новый ансвер. Ну, в общем, по, по образу и подобию, допустим, ну, достаточно, конечно, protect Пусть это будет Task. Пусть это будет add, э, Answer, ну, вот каким-то вот таким вот способом. И э, мне нужно в список... Смотрите, я буду по нажатии кнопки Add Answer, просто добавлять в Answers. Ну, вот так вот, Answers. Пусть у меня добавляется э, новая строка и пусть она будет пустая. Ну, вот, вот таким вот способом. Э, чтобы просто появилась э, empty. string. Так, наверное, будет красивее. Ну и, соответственно, мне тогда здесь нужно... Ну, тогда мне здесь таск теоретически не нужен. Давайте пока уберем его отсюда. Он нам не нужен. И вот таким вот способом это все сделаем. Теперь давайте вот эти вот все штуки закинем на разметку. Для этого нам нужно в Input поставить Bind. Мы будем привязываться к текст. Дальше мне нужно... Так, где тут у нас есть... Так, ну вот смотрите, у меня вот ансеры все должны через перечисления показываться. Давайте для начала сделаем вот так. Мы сделаем здесь pen, здесь делаем побольше шрифт, чтобы был красиво. А здесь напишем question text, way, чтобы отображать его. Здесь сделаем новый список, несортированный. И здесь скажем for each. Все, вот давайте вот так answers, выбрать answers и через ли, э, list item мы скажем, покажи нам answers. Вот. И для того, чтобы ну, давайте продемонстрирую это, теоретически это тоже очень просто сделать. Опс, Я сделаю это вот таким способом. Ну вот тут будет текст вопроса. Вот вы же видите, вот тут прям текст хороший такой, умный. Вот. Здесь другой текст тоже. Ну, вот как-то вот так. И немножко разбавил их. Вот так вот да что ты не двигаешься так вот, вот так вот вот так вот чтобы они отличались немножечко вот так вот. вот и теперь когда я запущу вы увидите что у меня это все отрендерилось и на странице видно в просмотре ну, вот эту билиберду так администратор ну вот, как видите, примерно вот таким образом. Более того, когда я изменяю какой-то текст, у меня он автоматически перекидывается, ну, слова, <связь> как это говорится, Blazor. Вот. Но ответ у меня будет добавляться. Теоретически я хочу, чтобы у меня все вот эти вот ответы были в каждой строчке свой. И ну, вот такой вот, наверное, дизайн будет. И добавление будет просто добавлять пустую строчку, а сохранение будет проверять наличие всех вот этих вот, собственно говоря, ответов и текста в них, соответственно. Для этого мне нужно что сделать? Мне нужно сказать следующее. Опять же, for, for each, в смысле для каждого ансвера, который есть в списке ансверов, мне нужно вот эту конструкцию показать. Вот. И здесь мне нужно тогда уже привязать вот этот вот bind, сказать, что у меня связан с ансвер. Свер. Вот. И теперь. Ну что ж, фигня получилась. Смотрите, c развивается, компилятор развивается. И вот он здесь мне любезно подсказывает, что у меня коллекция меняется в процессе ее отработки, то есть отрисовки. И так делать нельзя, поэтому мы так делать не будем. Давайте все-таки сделаем правильно. Для этого нужно что? Давайте создадим класс, который будет, ну, допустим, public класс, пусть называется, ну что там, answer, ну input пусть будет. И это будет класс, у которого будет одно свойство стрингового типа, и называться оно будет текст. Ну, ой, текст э, как раз того самого ответа. И ой, и теперь, ну, нужно поставить что-то оно null, конечно же, обязательно. И теперь ну, создать именно коллекцию вот этих вот input. -ов. Но и здесь будет у нас создаваться new input. И самое главное, вот здесь у меня тоже должно быть new. Input. Ой, скобка открывается, скобка закрывается, последний удаляется. А, ну еще нужно сказать, что это у нас значение для поля текст. Ну вот, как-то вот так. И смотрите, теперь волшебным образом эта запись должна сработать правильно. Вот, и теперь, когда я запущу, вы увидите, что у меня коллекция. Где-то, ой, не попал. Так, здесь магическое значение который называется пароль. Ладно, не сохранил. И вот смотрите, у меня теперь отрисовываются все коллекции. В смысле, вся коллекция отрисовывается. А, ну еще Bind я не поправил. Давайте здесь вот, поправим. Здесь напишем текст, сохраним. Да, вот так вот. И здесь вот у нас все отрисовалось. Ну, более того, если хотите, если хотите чтобы это было еще красивее, можно написать Bind. Ну, давайте сначала покажу, что сейчас, а потом покажу, как это исправить. А, смотрите, я когда выхожу из редактирования, только тогда обновляется. Ну вот давайте сделаем, чтобы она в процессе редактирования а, прям менялась. И здесь нужно поставить собака bind а, двоеточие event равно on init. Где-то тут он init. Ой, он input, господи. И, собственно говоря, здесь я сделаю то же самое, чтобы значения параметров тоже менялись в, этом, в процессе обновления самого текста. Ну, например, вот я пишу, как видите, вот здесь вот тоже все меняется, мне кажется, это удобно. Вот как раз почему предварительный просмотр ну, будет работать, собственно говоря, красиво. Вот, ну и теперь по нажатию кнопки, Нет, мне должен добавиться еще один такой ответ, и давайте это сделаем как раз кнопка bind то есть мысли добавить будет у нас за bind, ну, то есть привязано к answer я же так его назвал да answer кажется так вот это answer так по-моему я его зря назвал а метод групп ну да можно вот так вот сказать Ой, онбайм, господи, я, ваше вещение <смех> спешу. Он клик, конечно же, мне же нужно при нажатии на кнопку выбрать, ну, отработать это событие. Вот, он клик, все, все, совсем запутался. Давайте запустим это еще раз, проверим, что это действительно работает. Вот, смотрите, у меня добавляются пустые ответы, ну и там до самого низа, как говорится, одни белые слоны. Вот. Ну и, собственно, у меня появляются пустые значения, а теперь мне нужно сделать кнопку, чтобы я мог их удалять. Ну, это тоже, на самом деле, очень просто. Как раз для этого у меня и существует этот класс. Здесь у меня, ну, теоретически это будет такой rich model. Я здесь делаю public, ну, давайте не все-таки protected, пусть будет void, delete, и здесь мы, ну, хотя, наверное, это не очень правильный вариант. Давайте сделаем этот метод, как раз в нашей вот модели, пусть будет protected delete answer. И здесь мы скажем answersremove. Remove. remove как раз сюда придет нам answer input. Мы его назовем item. И как раз вот этот вот item мы удалим. И теперь нам нужно привязать вот эту вот коллекцию вернее, item этой коллекции вот к этому, собственно говоря, методу. Ну, давайте какой-нибудь здесь что-нибудь дорисуем, наверное. Ну, давайте допишем сюда какой-нибудь button, пусть будет какой-нибудь класс. Давайте для начала здесь напишем input group, вот, а здесь напишем, ну, допустим, какой-нибудь Давайте пока крестик поставим, где у нас вот крестик, вот. Здесь button. пусть будет какой-нибудь secondary, вот так вот. Ну, давайте проверим, что я там нафигачил. Но как-то почти что получилось. Давайте я не буду выдумывать, я посмотрю в оригинале, как это должно быть. Где-то здесь есть формы, вот. Ой, input, где form, input group. Вот. Ну вот как-то вот так это должно выглядеть. Так, input, form control, label нужно тогда отсюда убрать. И проверим. Так, еще не до конца. Outline, button. Type button. Я не помню, конечно же, все наизусть, поэтому тоже нормальный здоровый человек, который.. Так, Использует это form control, input group, и смотрим, что у нас тут. Input group, все правильно. И здесь у нас button, button вверху, button внизу. Ну, вроде бы должно быть правильно, непонятно почему. А, может быть, из-за лейбла. давайте проверим. Где? 5. Ну, непонятно. Сейчас разберемся. Так, наверное, нужно убрать здесь вот эту вот штуку. И теперь должно все... Так, можно закрыть. Да, вот, смотрите, теперь при нажатии на эту кнопку у меня будет удаляться. Надо только привязать к ну, я не буду за красивостями гнаться. Здесь у меня будет опять же On Click. И здесь у меня будет Remove. Ну, как я его назвал? Сейчас посмотрим. Где? Delete Transfer, да? элит ну, вот ансвер ну вот так вот как-то и э, так он у меня вот а он просит какое-то значение ну и для того чтобы как раз туда передать это значение мне нужно поставить как раз э, вот этот вот а мне можно сюда ансвер прям поставить вот так вот а эту лямду убрать вот так вот. Вот, и теперь, собственно говоря, когда я запущу все это дело, вернее, нужно уже запущено, я нажму сюда и, как вы видите, у меня уже они удаляются. Конечно, нужно сделать там форму вопроса, то есть запроса подтверждения и все такое, а при добавлении, в общем-то, проверять, что поле не пустое и все такое. Вот. Ну, я не буду это делать, чтобы опять же упростить процесс реализации. Я думаю, что с этим вы справитесь сами. Тем более с Blazor это все на самом деле очень легко и просто. Давайте нажмем F5, У нас появится то, что запрограммировано в памяти. Вот, вот такой вот процесс. И суть сводится к тому, что когда я нажимаю сохранить, должно что-то как-то происходить. Но ну, теоретически давайте заведем сюда какой-нибудь нормальный валидный запрос, чтобы можно было с ним экспериментировать. Ну, например... Какая, допустим, сегодня погода, я не знаю, в конце концов, запятая на ваш залят. Как-то вот так. И здесь варианты ответа нормально. Напишем хорошее. Что-нибудь там отличное. Неважно пока что, ну, плохая какая-нибудь там, не знаю, ну и хрень, пусть будет хрень вот и когда мы стартанем заново, ну, теоретически это должно здесь обновиться, вот, вот таким вот образом, вот, э, мы можем уже э, как бы сохранять это в память, ну и теоретически я могу добавить э, сюда, допустим, так, ну смотрите, есть один маленький нюанс, э, ну Хотя, ладно, давайте пока про него не будем говорить. Давайте кнопку нарисуем другим цветом для начала. Пусть это будет Danger, в смысле красная. Вот. И самое главное, что добавление Aspher просто добавляет его на UI. А нам еще нужна кнопка, которая будет, то есть метод, который будет сохранять это все. Ну, пусть будет это будет уже Task, потому что, скорее всего, там будет использоваться сервис и назовем его Save Answer. Вот таким вот образом. Return Task Complete пока. Но перед тем, как нам нужно var, допустим, e. Я вот так выписываю errors, Validate. Ну, у меня будет простой способ валидации. Validate, допустим, пол. Так вот я назову. И вот этот метод мне тоже нужно создать. Вот. а здесь будет происходить следующее, ну, во-первых, здесь будет возвращаться, давайте, validation, ну, пусть будет result, вот, и этих validation, собственно говоря, result у меня может быть, I, E, I, I, ну, в общем, и номером, коллекция. Потому что их может быть много, ошибок при валидации. Я хочу, чтобы они все вот таким вот образом показывались. А здесь, ну давайте пока это уберем. Вот. Yield Return пока сделаем. Ой, в смысле Break, нам там ничего не нужно валидировать. А вот здесь будем проверять, если у нас ошибок. Ну, то есть вообще нет. Давайте так, если наоборот есть. Тогда мы делаем, во-первых, return, выходим из ну, в данном случае task complete, то есть наша задача завершена, но перед этим ну, давайте просто так, у нас error, давайте добавим свойства, которое будет как раз показывать, если ли ошибки public ну, пусть будет лист, пусть будет string название ошибок пусть будет errors так вот, get, да, наверное, равен new, мы будем его инициализировать с самого начала, и вот в этот список error мы будем при наличии ошибок добавлять его, их, add range, и, собственно говоря, errors, и здесь у нас validation result, где он, f 12, а, ну, нам нужно не так делать, давайте сделаем вот так, select и мы отдадим туда только значение ошибки, error message достаточно, и поставить ту, нет, ну конечно же ту стрик, ой ту лист, господи, вот, теперь у меня компилятор ругается, на то, что мне приходит сюда был, а, а потом коллекцию, которая памяти не материализована я прогоняю два раза поэтому здесь мне нужно сделать ну допустим кресту привести варьеров вот таким вот образом и сказать что у меня всегда здесь что-то есть потому что если она не пустая то есть если она пустая тогда эта конструкция не сработает короче теперь все верно ну и э, давайте сделаем какую-нибудь проверку например если э, допустим стринг из number white space и здесь мы будем проверять свойство, которое называется question text. Если оно пустое, тогда yield return new validation result. И здесь напишем за не задан вопрос для голосования как-то вот таким вот образом ошибка пусть называется. Ну и далее нужно... Все, все что я хочу проверить, я буду проверять здесь. Опять же повторюсь, что можно использовать Validation... Э, как он господи? Fluent Validation, например, и тогда в e-model вынести в отдельную проверочную область. То есть все свойства, которые нужно проверять, принести в e-model, наложить на них какие-то валидации, там длина и все такое. Но я здесь по-простому сделаю и, собственно говоря, э, чем проще вы делаете, тем лучше на самом деле. Допустим, question text, допустим, length больше 512. И или, допустим, ой, или Question text, допустим, длина меньше, ну, допустим, 10. Да, проверим, что это. Тогда тоже. Собственно говоря, нужно делать какую-то проверку. Если null Space. Так, он мне говорит. А, ну здесь нужно, конечно, проверить, что он не null, естественно. Вот. И здесь у нас другая уже проверка будет. Здесь верну другую ошибку. Скажу, что длина вопроса. Давайте так вот. Длина вопроса для голосования должна быть.. Более 10 и менее 512 символов. Ну, вот как-то вот так. Дальше. Мне нужно проверить, что у меня есть ответы. Ну, и давайте нажму паузу, напишу все проверки, а потом вы сами прочитайте, что в них написано, и поймете, что я имел в виду. Ну, в общем-то, я написал достаточное количество проверок. Я думаю, собственно, здесь и так все будет понятно, что про что и откуда выберется. Для начала, как вы помните, я поставил 10 символов, сейчас поставил 3. Дальше я проверяю, что у меня вообще заданы какие-то для голосования вопросы. И я ставлю брейк, если действительно не срабатывает. И если у меня заданы вопросы, то я начинаю проверять их количество. Их должно быть... Больше двух или меньше десяти, соответственно, об этом выдается сообщение. Дальше я делаю еще количество проверок, некоторые, собственно говоря, все как ответы на вопросы я проверяю на наличие текста. И дальше этот текст я также проверяю, чтобы он был больше не больше 12 и не меньше трех. И соответственно об этом вот эти сообщения выдают. Ну и как вы понимаете, чем больше у вас, чем сложнее модель, тем больше всякого разного проверок и они могут варьироваться а в зависимости от того, какие у вас будут, собственно, требования к решению этой задачи. Давайте здесь упростим. У меня тут подсказывает Visual Studio, что можно сделать вот так. И даже, ну, в общем, margin padding ой, Merge Pattern, Тьфу, господи, как он называется -то? В общем, важно, так красивее и намного понятнее. Если Question is, так, все понятно. В общем, вот такой вот вариант проверок, и напоминаю, что есть специальные библиотеки, которые уже, в общем-то, это реализуют, например, там Fluent Validation, вот, но есть и другие, на самом деле, просто Fluent Validation, она обособлена от бизнес-логики, и можно валидацию делать вне зависимости от платформы, независимости от приложения, независимости от какого-либо там. То есть, это часть DDD может быть. Ну, ладно, все, это нюансы. Вот. Ну, и, соответственно, когда у нас модель валита, то есть, возвращается true, мы попадаем вот в это место. Давайте я поставлю здесь breakpoint. И, собственно, нам теперь эти проверки, ну, во-первых, давайте за... Привяжем, да, вот этот save answer, я, наверное, еще не привязал. Да, не привязал, давайте привяжем. On click, ой, вот он. И здесь мы напишем save answer, вот таким вот образом. И, наверное, ну, было бы неплохо делать кнопку неактивной, Пока у нас как бы невалидно. Но, наверное, чуть попозже это сделаем, если, конечно, сделаем. Вот. И при сохранении мы попадем вот в этот метод. Мы проверим весь пол, ну, то есть все голосование. Если у нас есть ошибки, у нас они есть, но не выводятся. Давайте их где-нибудь покажем. Ну, например, например, например, давайте его покажем. Вот здесь я создам. Ну, давайте вот так вот сделаем div я создам, который будет row. То есть, чтобы у меня ошибки были в отдельном ряду. И здесь делаем, пусть будет, опять же, div, класс, пусть будет call. И здесь скажем, чтобы у нас вывелись все ошибки. Ну, пусть будет, ну, тоже пусть будет список несортированный. Unsorted list, здесь напишем for each. А, ну давайте для начала напишем, если у нас errors вообще есть, то есть any. Вот, тогда мы их отобразим for each errors. Error, и здесь сделаем list. Item, и, соответственно, error. И все. И все, вот так вот должно быть. Давайте запустим в очередной раз. Так, где у нас? Вот он. Сейчас у нас нет ошибок. Я нажимаю сохранить. И так, и, или что-то не работает, или одно из двух. Давайте проверим, что сюда вообще попадает. А, я запустил в просмотре. Да, фигня получилась. Вот, я без деваза запустил. Нажимаем сохранить, вот пришла запись, вот у нас проверка, LROR у нас, соответственно, давайте посмотрим, нету ни одного, и мы выходим из приложения, то есть кнопка как бы сработала, а вот если мы добавим какой-нибудь этот и нажмем «Сохранить», у нас появилось сообщение о том, что не задан лист. Ну и, как вы понимаете, здесь Fluent Validation не работает, то есть при малейшем изменении у нас нету валидации, поэтому нужно при... на изменение подписываться и снова проводить валидацию, чтобы этот текст удалился, а когда нажимаем «После ввода» без вот этого валидейшена, то она... Ну, вот как-то так. Давайте еще подкрасим, наверное, вот этот текст. Класс. Пусть будет... Ну, текст Danger, чтобы был красным. И теоретически эта штука сейчас должна обновиться. Так, я не могу переключиться. F5. Так, тут у нас все ровно. Я забыл добавить какой-нибудь пустой текст. И вот. А, нет, что-то не сработало. Сейчас проверим. Давайте нажмем стоп. Давайте запустим еще раз. Зайдем. Ну -мо. Новое голосование. Добавить пустые ответы. О! А, я не там добавил, ну да. Как говорится, и про бывает порнуха. Давайте отсюда его уберем. И выведем именно где? Ошибки. Вот. Вот с этот. Ли, с нашими э, баранами. Ну, наверное, я не думаю, имеет иметь смысл, да, вот они стали красные, ну, а если здесь какой-нибудь э, мало символов, а, два, вот, то она говорит, что да, слишком короткий ответ, ну, и, соответственно, я могу их удалить, у меня снова станет все валидно. Э, на добавление, удаление, как вы понимаете, нужно тоже запускать валидацию, чтобы она стерла вот эти вот значения, и, э, ну, давайте сделаем тогда вот хитрую штуку. Я добавлю еще одну кнопочку, скажу, чтобы эта кнопка выполняла validate. Нет, здесь, вот здесь. Я скажу здесь неправильно, а secondary, допустим. Вот таким вот образом. И скажу здесь validate. Ну, такой тоже простой вариант. Теоретически можно этот метод вызывать автоматически, когда у вас изменилась коллекция или изменился какой-нибудь конкретный элемент этой коллекции. Void. И здесь мы сделаем вот таким вот образом ValidatePole. Так. Он у меня... Ой, я назвал одинаково. Давайте Validate просто назовем, а здесь Validate Pool, а здесь тоже просто Validate, вот. Ну хотя, хотя давайте, нет. Давайте сделаем правильно, и Validate Pool у меня возвращает был. я его теоретически могу здесь дернуть, но только я могу здесь ему сказать, чтобы он у меня был protected, и тогда он здесь у меня станет доступным, Validate Pool, вот таким вот образом. Ага, callback, а у меня здесь да, нужно чтобы был void. Нет, так не получится. Давайте просто все-таки validate. Здесь вот таким образом. И здесь у нас validate result. Вот, теоретически здесь должно быть что-то типа этого. Чтобы у нас error обновились и здесь нужно сделать вот это вот. Ну, как вы видите, здесь некоторое дублирование кода, поэтому здесь можно сделать вот таким вот образом. И вот это будет правильный вариант. Вот. Ну, а здесь э, можно возвращать какое-нибудь булево значение и э, ну, дальнейший рефакторинг, кстати. Ну, давайте вот так вот пока оставим, как было потому что здесь у нас validation result, хотя теоретически эроры мы можем и здесь. Нам нужно сделать таким образом, чтобы при правильной валидации не ходило вот в это место, где уже будет сохранение базы данных. Ну, давайте пока оставлю. Таким вот образом, здесь у нас есть ретурн при наличии ошибок, а здесь нужно немножко зрефакторить, я не буду это делать, вы гораздо умнее меня в этом смысле придумайте какое-нибудь идеальное решение. Мне для видео, для демонстрации. Этого, собственно говоря, не нужно. Давайте я запущу приложение. А вот, мы зашли как. Да что ты меня постоянно выбрасываешь? Наверное, потому что то дебаги, то без дебага, вход, голосование. А, сохранить. Ну, отлично. Давайте тогда еще переназовем эту кнопку. Проверить. Давайте вот так зовем Где? Вот. Проверить. Я нажимаю. Она ничего не говорит. А если добавляю. Вот у меня. Видите. Запустилась она. Вот я удалил. Вот. Проверить. Кнопка не стирается. Так. Потому что. А. Я не очищаю. Да? Мне нужно на валиде делать. Else. Это вот так. Error. Равен... Нет. Error. Равен new лист ну вот как-то вот так чтобы она коллекция очищалась а мне его нельзя делать стоп давайте тогда сделаем резет uh, remove all вот так вот сделаем ух ты ленький clear конечно же clear clear Кле... а вот теперь коллекция мне очистится и теперь все заработает правильно давайте еще раз переключимся а, я остановил. Давайте запустим еще разочек. Ну вот, уже как бы видео затянулось. Я не хотел этого делать. Смотрите, проверить у меня все ровненько. Давайте здесь добавим какой-нибудь текст. Вот он а, говорит, что у меня он пустой. Проверить, вот она, коллекция очистилась. Вот добавить еще здесь один символ. Говорит, слишком маленький. Ну, в общем, если вот этот вызов вот этого метода делать, допустим, на каждое изменение, да, допустим, на удаление, на добавление ансфера, на сохранение ансфера, то, собственно говоря, мы как раз узнаем... Ну, давайте тогда уже до конца доведем. Я прошу прощения за такую фигню. Мне Validate метод просто вызывается и он меняет коллекцию эроров. Если я вот здесь вот сделаю вызов Validate, то я смогу вот здесь вот проверить, есть ли у меня Errors после вот этой валидации, есть Errors Any. То есть, если вообще есть какие-то ошибки, Тогда я делаю вот здесь вот return task и говорю, что не могу сохранить. Ну, теоретически можно выдать какое-то выплывающее сообщение. В противном случае я буду сохранять здесь уже в базу данных. Давайте вот так вот. Какой-нибудь шоу error list. Ну, хотя они и там так автоматически отобразятся. Но мне нужно пользователю сказать, что ошибки есть. А, они у нас автоматически отобразятся, я сам себе противоречу. А вот здесь я могу сказать, что, типа, сохраняя базу данных, включить какой-нибудь, ну, я не знаю, какой-нибудь крутящий этот э, спан, чтобы он крутился, этот спиннер э, показывал пользователю, что идет работа с базой данных. Ну и в конце концов сохранить базу данных, наверное, мы это в следующем видео сделаем. Давайте еще раз переключимся. Вот у нас... Эта штука работает, я удаляю, сохраняю, ну, то есть, вот такая вот какая-то хрень, в смысле, погода, то есть, такое какое-то голосование, вот, ну, и, собственно говоря, что дальше? Дальше мы будем это все сохранять в базу данных, дальше будет интересно, мы будем рефакторить, мы будем создавать сервисы, которые будем прокидывать между двумя проектами, между Leap и между Web, они будут... В контрактах. Я думаю, что будет интересно. В общем-то, что? Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые видео на эту тему. И я с вами прощаюсь. Что? Пишите правильный код.